Хотел увидеть тех, кто зарабатывает большие деньги в интернете? Знакомься, Владимир Кумицкий. За последние три года он заработал в интернете более 90 миллионов рублей. Пиши в группу сообщения «Папа, прими» и получи доступ к бесплатным сигналам от папы Трейдер, по которым он сам лично зарабатывает. Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса